Всем привет! Я Диана, ведический астролог и таролог. И сегодня, в преддверии 14 февраля, Дня всех влюбленных, я хочу сделать расклад Таро на отношения для тех, кто еще не нашел свою вторую половинку. А прежде, чем мы начнем, я попрошу вас поставить лайк и подписаться для тех, кому интересно данное направление. Сегодняшний расклад для тех, кто еще не нашел свою половинку. Он называется «Новый возлюбленный». С его помощью мы узнаем, есть ли у вас перспективы встретить свою любовь в ближайшее время и как будут развиваться эти отношения. Первая карта этого расклада скажет нам, ожидать ли вам романтичную встречу в ближайшее время. У нас выпадает двойка кубков. Соответственно, это говорит нам о том, что перспективы романтичной встречи есть, потому что двойка кубков – это про отношения, это про любовь, это про взаимную симпатию. Но она у нас перевернутая, поэтому могут быть некоторые отсрочки в этой встрече, возможно, какие-то временные препятствия. По второй карте этого расклада мы можем определить знак зодиака будущего избранника. Давайте посмотрим. Итак, у нас выпадает карта «Повешенный». Повешенный в зодиакальном круге у нас соответствует знаку зодиака «Овен». Такой же легкомысленный, такой же бросается во все новое и следует страстный, пылкий. Вот такой молодой человек, возможно, вас ожидает. Третья карта в этом раскладе будет показывать нам вашу совместимость с будущим партнером. Здесь у нас семерка жезлов, что может говорить, что в отношениях с будущим избранником вас могут ждать мелкие ссоры, неурядицы, какие-то небольшие недопонимания. Но также эта карта дает силы преодолеть эти мелкие неурядицы, найти общий язык и понимание, тем самым сделать ваши отношения сильнее и укрепить связь между вами. Давайте теперь по четвертой карте посмотрим, насколько длительными могут быть эти отношения. Здесь у нас выпадает колесница. Это говорит о хороших перспективах построить длительные крепкие отношения. Также, скорее всего, эти отношения будут очень динамичными, стремительными, быстро развиваться. Партнер, скорее всего, будет оживленный и в целом отношения с ним будут не рутинными и не будничными. Пятая карта этого расклада нам подскажет, насколько... Будущий партнер будет совместен с вами по духу. Давайте посмотрим. Здесь у нас выпадает Аркан Звезда, что однозначно говорит, что у вас с будущим партнером будут одинаковые мечты, одинаковые идеи. Это хорошая перспектива для отношений, потому что вы сможете вместе идти к общим целям и добиваться их. Итак, давайте посмотрим итоговую карту этого расклада, к чему же приведут эти отношения. И здесь у нас девятка жезлов в перевернутом состоянии, что может говорить о том, что а, совместимость характеров может быть не очень большой. А, также, возможно, ваши ожидания от партнера будут расходиться в будущем с действительностью. Также это может означать, что не будет проявлять инициативу в этих отношениях либо ваш партнер, либо вы. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Надеюсь, вам было интересно. А больше полезнейшей информации вы найдете по ссылочкам в описании. Там же вы сможете связаться со мной, если у вас возникли вопросы. До новых встреч!